Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. <свят> Это уже. Ютубе какие-то получатели получающие ролики. <свят> <свят> Больше всего в Ютубе научно-популярные видеоролики. Ютуб ролики про игры на ютубе да. развлекательные и образовательные программы, конечно же знаю, скорее всего что-то про книги, про фильмы ну, и... в части только лошади <сؤال> <сؤال> дорамы корейские моё моё. корейские дорамы в основном ну, это точно ответит она любит там смотреть ютубе я люблю смотреть анимацию, как рисуют, и учусь рисовать тоже. Я в Ютубе смотрел видео, которое понимает настроение. Игры. Игры. А еще что? Проеду. А? Про как готовиться? Рас-пад. Ничего. Но, на самом деле, было бы интересно узнать, в последнее время очень интересно узнавать страны, хочется и самим путешествовать, поэтому было бы замечательно о нем что-то узнать. Да, город, точно. Первый честно. Киргизы очень хорошие люди. Чего? Кыргызстан. Я знаю, что существует такая страна. Кыргызстан. Я знаю, это государство бывшего Советского Союза. Отлично. А, сейчас находится в СНГ в ассоциации и в таможенном союзе доступнее. Кыргызстан. Я знаю, да, то, что это. Название и все. Кыргызстан? Да. Ну, где-то. Свинязия. Я играю, что у меня тугает. Очень духов. А вы не знаете? Азия В Азии Европа, Азия, Америка Азия Азия Азия Еще раз, название? Страна Кыргызстан А, Киргизстан, бывший Советский Союз Это как его, Таджикистан, там недалеко от Китая В Азии, короче Жители интернета Брюс не будет утомлять дорогих подписчиков подведением итогов уходящего года, полагая, что пришло время елки, праздника, смеха, шуток, друзей и семьи. Брюс присоединяется к вашим мечтам о понимании, о том, чтобы нас любили, нежели, чтобы от нас ничего не хотели и мы были всем нужны брют надеется, что даже если не будет снега, ничто не помешает нам осваивать неосвоенное в 2020 году. Пусть будутся мечты, обродается надежда. С Новым Годом!